Прежде чем мы начнем, внимательно прослушайте эту инструкцию. Сделайте так, чтобы на ближайшие 40 минут вас никто не мог побеспокоить. На протяжении всей гипносессии тщательно следуйте предложенным настройкам. В основном это будут простые упражнения с использованием релаксации и вашего воображения. Попрошу вас выполнять их четко в предложенной последовательности. Для получения результата это важно. Для прослушивания сеанса гипноза вам потребуется спокойное и мало освещенное место. Отрегулируйте температуру в помещении и проветрите его. Постарайтесь подобрать для себя максимально комфортный температурный режим. Перед началом нашей работы определите точную локализацию болевых ощущений в голове. Если боль присутствует в затылке или ощущается как тяжесть в шее, вам лучше выполнять упражнение лежа. Если боль локализована в височной области или по всей окружности головы, сеанс гипноза следует прослушивать в положении сидя. В том случае, если боль сосредоточена в висках или пазухах, дополнительно помассируйте кожу головы, шеи и мочки ушей. Сейчас, прослушивая подготовительную часть сеанса, сделайте такой легкий массаж головы. Самый простой способ нежно надавливать пальцами на виски и медленно массировать круговыми движениями. Работа в гипнозе с подсознанием буквально по щелчку обезболит любой участок вашего тела. Перед началом принятия внушения по устранению головной боли важно также удобно расположить теле в кресле или кровати. Займите такое положение, чтобы ваши ноги свободно распрямились. Большую часть сеанса будете находиться с плотно закрытыми глазами, поэтому убедитесь, что ваше тело сбалансировано в пространстве. Проверьте, что устроились достаточно удобно. Голова в свободном положении, отсутствует напряжение в шее. Начинаем. Эта аудиопрограмма называется ⁇ Избавляюсь от головной боли ⁇ Приглашаю вас убедиться в силе прямого внушения. Главная боль ⁇ это симптом, сопровождающий большое число расстройств физического здоровья. Кроме того, боль в голове практически всегда сопровождает психологическую разбитость, усталость, нервно-психическое напряжение. Наиболее часто встречающаяся форма головной боли – это боль напряжения или тензионный тип боли. Она может быть абсолютно разной. От легкого головокружения до чувства, будто голова сейчас взорвется. Для избавления от такого типа боли достаточно хорошо расслабиться и снять это напряжение. Эта программа разработана для устранения дискомфорта в голове после длительных перегрузок, напряжения и стресса. 40-минутная аудиозапись позволит вам снизить дискомфорт в голове, также существенно уменьшит интенсивность головной боли. программа по избавлению от головной боли, включаем две части. Первая часть это подготовка перед внушением. Вы уже прослушали 7 минут инструкций. Делайте все верно по заданным установкам. Получайте результат. Вторая часть аудиопрограммы – это погружение в расслабление. На этом этапе нашей работы будут устранены все психологические факторы, приводящие к напряжению и дискомфорту в области головы. Такая релаксация позволит убрать спазмы сосудов головы, что хорошо скажется на улучшении кровообращения и восстановлении вашего самочувствия. Кроме того, эта практика позволит обогатить ваше тело зарядом энергии. Ваше самочувствие улучшится уже к концу этой встречи. Здесь открою вам главный секрет. Боли в результате физического переутомления и эмоционального перенапряжения быстро и легко снимаются дыхательно-релаксационными упражнениями. Для этого даже не требуется вмешательство вашего подсознания В то время как само подсознание обладает способностью блокировать боль любой интенсивности и природы, в любой части вашего тела. Для активации подсознательных механизмов устранения боли важно, чтобы вы искренне настроились на предстоящую работу. За время нашего сеанса вы проследите, как отрицательные ощущения в голове начинают изменяться. Заметите, что головная боль, которую вы отметили в начале нашей работы, уже меняет интенсивность. В процессе этой лечебной установки локальная боль сменится физическим дискомфортом. Чуть позже дискомфорт рассеется в обычное неприятное ощущение. К концу встречи все неприятные ощущения полностью забудутся, угаснут, уйдут и покинут вас. Работа в гипнозе с подсознанием буквально по щелчку обезболит любой участок вашего тела. Знайте, что ваше тело – это промежуточное звено между окружающей реальностью и вашей душой. Расслабляя свое тело, вы как бы смягчаете давление стресса на тонкую душевную организацию. Я помогу вам убрать это напряжение быстро, просто. Следуйте инструкциям, и вы обязательно получите результат. Работа в гипнозе с подсознанием буквально по щелчку обезболит любой участок вашего тела. Итак, начинаем! Для эффективного преодоления любого стресса лучше фокусироваться на элементарных задачах, например, на своем дыхании. Кончик языка прикладывайте к небу, дыхание проводите через нос. Делайте плавный ровный вдох, такой же плавный и ровный выдох. Максимально концентрируйте свое внимание на дыхательном упражнении. Дыхание проводите через нос. Перенесите все внимание на дыхание. Все внимание на дыхание. Все внимание вместе с потоком воздуха внутрь. Дыхание проводите через нос. Старайтесь следить за движением воздушных потоков внутри вас. На вдохе вниманием сопровождаем чистый и свежий воздух заполняющий тело через нос, гортань легкие. Все внимание вместе с потоком воздуха внутрь. Легкие становятся еще легче. На выдохе воздух из легких движется через гортань, через нос, выпускается наружу. Ваше внимание следует вместе с потоком воздуха, наружу, изнутри, наружу. Плавный, ровный, растянутый вдох. такой же плавный, ровный и растянутый выдох. Постарайтесь не вмешиваться в процесс дыхания, пускай оно будет ровным и свободным. Пускай глубину вдохов выберет сам организм, просто наблюдайте за дыханием, как бы со стороны максимально не вмешиваясь в этот процесс. Сейчас повторите это упражнение несколько раз самостоятельно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 Делая очередной вдох, представьте, что вы расширяетесь физически. Вы расширяетесь физически и начинаете занимать больший объем. Вдыхая воздух, увеличивается все ваше внутреннее пространство. На выдохе мысленно наблюдайте за процессом сужения, словно медленно сдувается воздушный шарик. При этом выдавливается все, что внутри вас, становится как бы меньше и меньше, словно выпускается злой дух. Все, что беспокоит внутри вас, оно словно выталкивается наружу. На вдохе шарик опять начинает надуваться, но уже принимает внутрь себя свежий и чистый воздух он несет легкость и свободу. Тело при этом становится мягким, словно безвольным, в голове присутствует пустота и свобода. На выдохе выпускаете все наружу. С выдохом уходят усталость и напряжение. Словно освобождаете себя от лишнего. В теле при этом становится легко и комфортно. становится легко и комфортно плавный выдох такой же плавный ровный вдох Хороший глубокий вдох и воздух опять заполняет вас свежестью и новой энергией. Ощутите, как эта энергия заполняет все ваше внутреннее пространство. Делайте глубокий выдох и прочь уходят усталость и напряжение. Теле становится легко и спокойно, тело становится расслабленным и мягким. В голове начинают собираться легкость и пустота. Дых. Расширяйтесь, принимая свежий воздух и энергию. Пустота в голове наполняется свежестью и энергией. Выдох, свободно сужайтесь, выпуская всю тяжесть и усталость наружу. Уже на этом этапе можете заметить, как боль в голове словно уменьшается и рассеивается. Там, где присутствовала боль, поселилась притупленность и пустота. Каждым последующим выдохом вы как бы откачиваете боль наружу и она начинает беспокоить вас меньше и меньше. Мысленно введите счет дыхательных движений, в уме увеличивая цифру счета на каждый новый вдох. Считайте дыхание, постепенно увеличивая эту цифру. Параллельно следите за умножением легкости и свободы в голове. Просто наблюдайте, как увеличивается цифра вдохов и плюсуется расслабление. Дыхание при этом становится более мягким и свободным, оно замедляется, словно успокаивается. Все, что требуется в настоящий момент, это зафиксировать свое внимание на дыхательном ритме, зафиксировать внимание на легкости и комфорте, приходящем в тело с вдохом и выдохом, дышится легко и спокойно. Или нарастает свобода и комфорт, легкость и покой. Свобода и комфорт, легкость и спокойствие. Некоторое время наблюдайте этот процесс сфокусированно. Настройте внимание одновременно и на дыхательный ритм, и на ощущение легкости и комфорта, появляющееся в теле. Хорошие ощущения нарастают с каждым новым вдохом. Отрицательные уходят с выдохом. Разрешите своему телу дышать самостоятельно, без вашего участия. Просто станьте сторонним наблюдателем. Наблюдайте за всем тем, что происходит сейчас в голове параллельно с дыханием. Сконцентрируйтесь на тех мыслях, которые возможно еще находятся в уме и просто отпустите их. Разрешите уму стать более сосредоточенным. Для этого успокойте и расслабьте его. Все приходящие в голову мысли просто проводите дальше, не задерживая их в этой пустоте и покое. Освободите пространство внутри таким образом, чтобы все, что напрягало вас, могло освободиться и уйти. Могло свободно уйти. Следите, чтобы этот внутренний вакуум оставался чистым и свободным от всего, что может вернуть дискомфорт. Некоторое время побудьте наедине с собой. Насладитесь полностью состоянием внутреннего баланса и гармонии. Ощутите себя свежим, обновленным, полностью восстановленным. Этот сеанс гипноза был направлен на устранение головной боли и восстановление работоспособности. Заметьте, что на протяжении всей встречи вы четко понимали и контролировали происходящее. Если вы в точности выполняли все предложенные инструкции и получили результат, вы можете смело возвращаться в состояние бодрствования. Будете при этом чувствовать себя отдохнувшим и восстановленным. Если процессы восстановления еще завершают свой цикл, вы можете некоторое время побыть в этой спокойной и расслабленной обстановке. Когда убедитесь на 100%, что ваша энергия восстановилась полностью и максимально, головная боль успокоилась, делайте несколько глубоких вдохов и выдохов. На очередном выдохе открывайте глаза, возвращайтесь в бодрствующее состояние. Возвращайтесь в привычное состояние сознания отдохнувшим, бодрым и восстановленным человеком. Сегодняшний сеанс гипноза провел врач-гипнотерапевт Максим Величко. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успеха в начинаниях и жизненного тонуса. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Всего хорошего, до новых встреч на сеансах гипноза от проекта Студия Прямого Внушения.